эзотерика эзотерика это наука о эзо тайная терика знание таким образом тера знание эзо тайная или тера может переводиться как земля а эзо тайная